Друзья, всем большой привет! Сегодня в новом году начинаем разбираться, что там творится с рынком нефти, как у нас прошло рождественское новогоднее ралли и еще несколько таких интересных идей по рынку, по трейдингу, поэтому будем начинать. Переходим на экран. Итак, первое, что хочется сказать, друзья мои, самое главное, наверное, да, что нас интересует, прежде всего, это фьючерс на S&P 500, выглядит вполне себе неплохо, единственное, что за последние дни немножечко мы откатились от максимума, и что касается рождественского ралли какого-то, которого многие, многие ждали, мы видим, что в этом году оно не было таким явным, хотя был рост. С 3.225 до нового максимума 3.265. То есть, в принципе, около 1% буквально был рывок по S&P. Ну, засчитать это за ралли, наверное, сложно каким-то образом. да. Но позитив, год закрывался на позитиве. И многие ожидали дальнейшего стремительного роста. Если мы вспомним год назад, да, то именно на новогоднем ралли с 24 на 25 начался вот этот отскок, разворот, и мы достигли донышка в районе 2350, и после этого рынок очень сильно хорошо подрос, там более чем на 30%. Если мы обратимся еще на год назад, с 17 на 18 год получается, да, то мы увидим, что здесь также в районе 24-25 числа у нас была некая консолидация, но вот с первого числа, буквально с начала Нового года, 18, мы видели хороший импульс вверх. Да? Поэтому это не всегда работает, это такие новогодние рождественские ралли, но при этом последние, скажем так, три года в основном рынок, не то, что в основном а рынок растет более чем на 1% в преддверии. Рождества и Нового года, да, это нужно знать. И прошлый год вообще был разворот, то есть локальная донышко и на определенном позитиве пошло движение вверх. Почему мы снижаемся сейчас после нового исторического максимума, который уже вплотную, Она подошла к тысячам триста и сейчас откатывается уже вниз. Нам пришла такая не очень хорошая новость из... Ирана, там, Ирака, да, что начинается такой серьезный военный конфликт между США и Ираном, и данное событие было спровоцировано войсками Соединенных Штатов. Говорят, что беспилотник США на прошлой неделе атаковал, скажем так, объект Ирана, да, и в ходе чего погибло два высокопоставленных офицеров. один из них вот военный командир Сулейман, да, во всех статьях написано, что это герой Ирана, и многочисленные у него были победы и так далее, и вот у нас с вами здесь начинается, ну, какая-то такая не очень хорошее движение, какие-то могут быть серьезные военные действия, потому что вот и процессия была и кричали смер смерть Америки и дочь этого генерала кричала, что Соединенные Штаты ждет возмездия, то есть вот такое негативное событие год начинается в плане там, таких новостей а, международных не очень хорошо а, для рисковых активов, да, поэтому мы видим вот такое в моменте снижения оно небольшое, то есть оно могло быть сильнее, потому что ну, чуть ли не война какая-то очередная, да, начинается а только уже между там, США и Ираном. Но на этом конфликте, на, на вот этой ситуации, безусловно, это позитив для нефти, потому что под угрозой поставки с территории там, Ирана и Ирака и подросла нефть WTI на 2,5% и бренд на 3%, и мы видим, что, в принципе, и золото растет, да, то есть, если мы посмотрим WTI, то мы увидим резкий, резкий скачок, да, 61, на в моменте там 64-65, то есть, такое действительно серьезное движение, Вверх, да, соответственно, если мы посмотрим, допустим, gold, да, то так же, как золото у нас всегда защитный актив, мы видим резкое такое движение. Естественно, это не, не технические моменты, не... сложно было это предугадать, да, потому что вот, когда начинается такая какая-то возня, тем более военные действия, это всегда... Может быть неожиданно и может быть очень негативно для котировок рисковых активов, таких как акции, и позитив для золота, нефти в данном случае, потому что могут здесь быть под угрозой поставки нефти с территории Ближнего Востока, да, если там действительно военные действия начнутся. Но Трамп действительно начал год очень активно, год его предвыборной кампании, и уже сейчас многие СМИ сообщают, что у него сейчас рекордные сборы на его предвыборную кампанию. Но ну, вот он начал с таких э, гонять, скажем так, каких-то демонов, которых они там сами выдумывают, придумывают, и э, вплоть до того, что вот начать такую полномасштабную войну, да, в том числе. Поэтому здесь хочется сказать, что нужно быть сейчас предельно внимательным. Мы ждем э, новостей по поводу обострится ли этот конфликт еще сильнее, будет ли какое-то ответное серьезное действие со стороны Ирана или нет, поэтому здесь сейчас, если вы хотели докупать, допустим, акции в свой портфель, то может быть в данном моменте это не стоит делать, да, стоит дождаться какой-то волны небольшой коррекции, допустим, по индексу, да. И чтобы немножечко вот эта ситуация успокоилась, устаканилась, в том числе там, по нефти, по золоту и тогда уже искать интересные варианты для входа. Да. Поэтому пока что мы констатируем, что ралли новогоднее в этом году не слишком себя оправдало, плюс 1%, но сейчас уже 1% отдали обратно, потому что рынок падает вот на таких не спекулятивных новостях, а серьезных новостях по поводу конфликта на Ближнем Востоке, да? поэтому давайте будем следить за этими новостями, я думаю, что в ближайшее время у нас будет больше информации и следующее видео я постараюсь для вас уже записать с какими-то конкретными рекомендациями, что здесь делать и какие активы можно подбирать, да, поэтому пока что нефть выглядит неплохо. Золото выглядит неплохо, но, естественно, здесь оно сейчас после такого резкого движения, скорее всего, будет коррекционная какая-то волна. Вот, поэтому мы должны с вами это четко знать и понимать. И нужно быть готовым, нужно иметь торговый инвестиционный счет, и когда будут хорошие возможности, то вот к этим хорошим возможностям присоединяться. Я думаю, что в ближайшее время не будет после вот этой волны негатива, да, когда происходят откатные движения. Друзья мои, как всегда рекомендую, так как мы на площадке Admiral Markets рекомендую попробовать открыть счет, где можно торговать реальные акции и те фонды. Будет первая ссылочка в описании. Переходите, открывайте демо счет, небольшой счет тестовый, пробуйте. Очень удобный тип счета, где можно торговать акции, которые торгуются на самых крупных фондовых биржах, да, и вы можете торговать через знакомый терминал МТ-5 и торговать различные американские и европейские компании акции, да. Поэтому переходите, ссылочки в описании, и мы уже увидимся с вами, надеюсь, при более спокойных таких условиях, когда мы сможем говорить о том, что... Вот конкретные идеи и нужно вот это покупать, это не покупать, да, поэтому ушки на макушке держим и э, год начинается очень интересно, будем подключаться. На этом в принципе все, с вами был Виталий Сергеенко, я профессиональный инвестор, управляющий активами инвестиционной компании Rich Invest Group. Всем всего доброго и мы с вами на связи, всем пока.